Здравствуйте, товарищи, коллеги, друзья, партийцы, всем приветствую! Я себе речей никогда не пишу, потому что он забываешь эти речи, как правило, и начинаешь путаться, пока я восстановить ту логику, которую ты использовал, когда писал, и поговорю сразу, а, собственно, что Бог на душу положит, поэтому, собственно, и партия наша называется «За правду». В общем, вот мы создались, идем и движемся. Мы действительно движемся, если сейчас оглянуться назад и вспомнить вот ту ситуацию, когда создавали движение, когда был первый съезд, когда были первые встречи, когда мы впервые друг друга увидели, это было ощущение, чуть волнительное ощущение привыкания, опознавания друг друга. Вот мы впервые друг друга увидели, Глаза посмотрели, пожали друг другу руки и как-то начали потихоньку учиться двигаться во всей этой, а, безусловно, неустойчивой конструкции российской политической жизни. Это сложная игра. Это сложная игра, и многие вещи, несмотря на наш огромный, так или иначе, совместный опыт, многие вещи приходилось и приходится делать в Мирусе. Но теперь, оглядываясь на пройденный путь, понятно, что, конечно же.. А, Максимально возможные результаты, с учетом э, всех перепятий э, и пороков, которые пришлось пройти, двигаясь по этому пути, максимально возможные результаты были достигнуты. Я вас с этим поздравляю, потому что мы, безусловно, часть, составляющая современной российской политической системы. И самое главное, мы единственное по-настоящему новая, по-настоящему энергичная, агрессивная, интеллектуально обеспеченная часть российской политики. Это очень важно. Я прошу вас это зафиксировать в своем сознании, потому что за последние 5, 10, 20, 30 лет колоссальное количество э, желающих участвовать в этом процессе, в этом соревновании, в этой игре, в этой войне, в этом движении сошла с дистанцией даже не десятки, сотни партий, на моей памяти сотни партий десятки разнообразных лидеров появлялись и исчезали, появлялись и исчезали, это очень сложная игра, это очень сложное противостояние, но тем не менее мы с этим справляемся, мы движемся, мы, мы прошли уже несколько порогов этой горной реки, сейчас проходим через очередной, поэтому... Крепче держитесь за борта, батареи крепите и доплывем, собственно, до той точки, до которой мы и собираемся дотуда, создание главной левопатриотической, патриотической социалистической организации в России, Главной, ведущий и единственный победительный и бодрый. Это мы с вами. Чемастик, поздравляю. Что вы спасибо. Сафар, спасибо. Ты можешь, э